здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг врачи покровской больницы петербурга просят о помощи после того как стационар перепрофилировали для лечения больных пневмонии медики записали обращение они отмечают что не отказываются от работы с пациентами однако средств для этого не хватает по словам сотрудников больницы на данный момент в палаты не проведен кислород, который необходим для лечения воспаления легких. А самим врачам не хватает препаратов и средств индивидуальной защиты. На отделение выделяют максимум два респиратора. В то же время США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала. Сенатор германской столицы назвал действия американцев пиратством и призвал правительство потребовать от Вашингтона соблюдать международные правила. Вот оно, буржуазное общество. Почему оно способно производить миллионы новых айфонов каждый год, но не способно заранее произвести маски, аппараты ВЛ и респираторы в нужных количествах, до прихода всяких эпидемий? Ответ прост. Прибыль, ведь любое долгосрочное планирование и упреждение катастроф к получению всеминутной прибыли отношения не имеют. Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогу 2020 года может стать максимальным за период 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля, реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%. Одна двадцатая часть наших с тобой реальных доходов, товарищ, просто канет небытие. И капиталу глубоко наплевать, что миллионы россиян и до падения доходов едва сводили концы с концами. Потерявшим работу в фитнес-индустрии из-за карантина россиянам предложили отправиться на стройку вместо мигрантов. Об этом интервью агентства РИА Новости заявил гендиректор рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. Цитирую. «Пускай идут на стройку. У них накачанные тела, например, таскать кирпичи, а так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые, пускай идут на стройку, копают ямы, таскают кирпичи. Конец цитаты. За наш с тобой счет, товарищ, буржуй вывернется в любой ситуации. Не хотят россияне за 10 тысяч рублей работать на стройках. Ну и ладно, пригласим иммигрантов. Закрыли границы из-за угрозы вируса. Ничего страшного, теперь и наши трудящиеся согласятся работать за копейки. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране. Цитирую. Падение стоимости акций компании, экономические проблемы предприятий могут привести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разобрать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому исполнению. Конец цитаты. Товарищ. Пока класс наемных работников не осознал свои классовые интересы и не взял власть в свои руки, речь о любой национализации буржуазии, владеющей властью и репрессивным аппаратом нашей страны, вызывает только смех. Пора вступить в реальную политическую борьбу за свои коренные классовые интересы. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами было Новостной бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.